Всем привет, меня зовут Англин Сайнов, и вы смотрите Новости Кино, и в этом выпуске мы расскажем вам, как другие предстоящие фильмы переживают пандемию коронавируса, и почему моя киностудия Playtime Company переносит некоторые премьеры моих фильмов, как я открыл свой сервис Playtime Cinema для показа фильмов возвращения в прошлое» и других фильмов Playtime Company. Почему будет перенос даты выхода официального трейлера «Возвращение в прошлое» на месяц раньше, в середине мая этого года? Во-первых, я сразу отмечу, что когда-то, э, точнее в прошлом месяце, в начале прошлого месяца апреля этого года, 2020 -го, вышел первый тизер трейлера «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сугдеи» и выдал вам, моим фанатам и подписчикам, много сюжетных спойлеров. Ребята, подписывайтесь на мой лайв-канал Playteffing Company, там вы можете увидеть самые настоящие ролики о моей жизни и о моих секретных русско PlayStation Company. А говорят, что если как раз вот подписаться, то вы можете... Просто улыбнуться этой удачей, как и она вам тоже. Так что ссылочка в описании. Также на моем канале вы можете увидеть новый ролик, который называется как «Влог Массавинов номер 1 апрель». Там, где не только видео, но и, так сказать, слайд-шоу. И в конце прошлого месяца апреля была свадьба моего отца вместе с моей мамой. И этот ролик вы можете уже посмотреть на моем канале. И все как раз ссылочка в описании. Заходите на мой лайф канал и смотрите. Ну а мы начинаем вам рассказывать новости кино этого мая месяца. Так что... Поехали! Сразу сообщу, что я уже делал сразу три ролика по новости кино, и каждый из них обыграет новую популярность. И каждый ролик новости кино про будущих и новых фильмов в защите в прошлое» в «The Tiffing Company» рассказывает о точных будущих фильмах в защите в прошлое», и полные подробности и детали о каждых будущих шедевров в защите в прошлое» и самой киностудии «Playtay Film Company». Про даты выхода этих шедевров в «Playtay Film Company» и, сами, и самой франшизы в в прошлое». Ну и даже про то, какие есть приколы из Инстаграма и все прочие примеры и все такое прочее. И впрочем, как сказать, каждый ролик обладает точной подробностью про каждый будущий фильм, возвращая в прошлое. Сейчас идет пандемия коронавируса в этом году, в 2020. -м. И поскольку некоторые фильмы пострадали из-за того, что их не показывают в кинотеатрах, а как раз высылали на Netflix, там эти, там, короче говоря, для домашних э, просмотров, там, чтобы там на сервисах он, онлайн-проката. Например, «Спутник». Помоги мне, Таня. И, возможно, Диснейские так называемые шедевры, которые выходят из «Disney Plus». И даже считается, что это, конечно, по моему фильму «Возвращение в прошлое четыре возрождения субдии. очень, конечно, повезло, потому что он выходит под Новый 2021 год. Под э, Новый 2021 год в декабре этого года, 2020 -го под Новый год, вот. Хорошо, что я его не назначил на май 2020 года, потому что это будет не очень приятно, и поскольку фильм «Возвращение в прошлое 4. возрождения судей» не имеет такого стиля, чтобы его показывать э, летом этого года, как когда-то «Возвращение в прошлое 3. Последняя битва», его приквел, который является последним фильмом э, трилогии «Возвращение в прошлое», первых двух-третьих фильмов. Но четвертый фильм, а в прошлое, «Квадрикл», достоин того, чтобы его показали под новый 2021 год. Ведь только самое главное, то что сиквел «Зверопой», «Зверопой 2», перенесли на еще на полгода. А «Форсаж 9» перенесли на 15 апреля 2021 года. То есть некоторые фильмы перенесены до выхода из-за пандемии коронавируса. А съемки фильма «Аватар 2» и всех сиквелов «Аватара» Тоже приостановили, как и миссия не пол, не, невыполнима. Шестая часть ой, седьмая э, в Италии из-за коронавируса. Ну хватит так, грустным, короче говоря, перейдем к следующему э, этапу то есть факту. Когда выйдет специальный трейлер, как Special Look, если по-английски возвращение прошлой 4 возрождения сугдеи? Ведь считается, что тизер трейлер возвращение после 4 возрождения сугдеи на моем канале, выдал вам очень много сюжетных спойлеров, моментов и фактов, и много пасхалок. Если вы вдруг делали там разборы моего тизера как бы для себя или для других. Но в середине мая этого года, где-то вот под начало лета этого года, выйдет специальный трейлер, как, как, как специальный ролик. То есть, как, если по-английски, как «Special Look». Вот, например, э вот в августе прошлого года, 2019 -го, вышел специальный ролик «Special Look D23» фильма Звездные войны» и «Скайуокер. Восход». Э а вот в середине э мая, под начало лета этого года, выйдет специальный трейлер, как специальный ролик, точнее, прошлой 4 воздушные с и специальный трейлер «Возвращение в прошлое» э, покажет тоже некоторые добавленные моменты. То есть, имеется в виду, что первый ролик, что первый тизер трейлер «Возвращение в прошлое 4» возле где и мало чего показал. Но специальный трейлер покажет еще одни подробные детали, которые были скрыты, которые не были показаны в тизере трейлере. Впрочем, о специальном трейлере, конечно же, рассказано. И перейдем к следующей особенности. Playtape Cinema. Плотеть Cinema я создал такой канал, вот он, ссылочка в описании. Ведь Плотеть Cinema это так называемый YouTube-сервис-канал, э, который выпускает некоторые трейлеры и тизеры и оповещения о моих фильмах. У нее даже появилась такая вот заставка. Впрочем, выпуск новостей о будущих фильмах и проблемах с коронавирусами и других этих всех вы, конечно, закончен, не будем снуть резину и сразу, как сказать, и на конец видео сразу сообщу о том, что во время выхода специального трейлера «Возвращение в прошлое», который выйдет в середине мая этого года, под начало лета этого года, как раз будет вместе с ним и слив кадров, как, как я уже сказал вам в прошлом ролике. Впрочем, всем пока. Ставьте лайки, э, делайте репосты, э, составляйте хэштеги своих видео, этих всех. Впрочем говоря, плоти фильм компании. Ждите фильмы «Возрождение прошлой 4. Возрождение Сугдеи» на протяжении 6 месяцев. То есть до декабря э, 2020 года, этого года, которая, в котором выйдет «Возрождение прошлой 4. Возрождение Сугдеи» под НО, первый год. Всем пока.